К глазам одной, к зубам второй, к ногтям третий. Зая, не знаю, что с волосами делать, но надо что-то менять. Чтобы прям с кайфом, девочки, пляж, море, пята, приезжаешь, а тут болото. Ну расчехлил фотошоп, а там уже понеслась. Салют, не знаю, шаришь ли ты в толковании снов, но тема вот в чем. Приходит ко мне Тема ночью и говорит: Зая, не знаю, что с волосами делать, но надо что-то менять. Я просыпаюсь такой думаю, блин, белка что ли пришла? Да дизайнил что ли? Но в итоге взял машинку в зубы и вперед с песни да покороче. Сегодня ночью та же тема. Просыпаюсь, думаю, блин, может он что-то про свои волосы имел в виду, и не Ванга. Ну, расчехлил фотошоп, а там уже понеслась. А ты смотри на ус наматывая, то мало ли к тебе придет, белочка Тёма. Не смотрю я на Тёму и понять не могу, что его не устраивает с шевелюрой. Волосы растут, ну, цветные, ну, тут как бы, может, стрянка еще что -то. Ну, подумал, попробую поработать над этим может найду решение какое ну продублировал слой. кстати горячие клавиши все что я буду делать будет посередине тут снизу располагаться чтобы ты весь процесс мог отследить потом сразу же сюда же на слой наложили маску чтобы можно было работать дальше удобно все что не нужно убираем ну, сразу хочу сказать что буду работать скажем так грубо и быстро потому что не хотелось бы ждать пока тёма опять придет ко мне во сне так тут помягче ну и мало ли чтобы ты не уснул и тоже не выслушивал что что не так с волосами что нужно что-то делать так тут убираем Кстати, насчет горячих клавиш, это очень крутая штука, которая позволяет очень сильно ускорить процесс работы с графикой в Photoshop. То есть, если вверх потянули мышку, сделали мягче кисть, вниз потянули с зажатыми клавишами жестче, ну и вправо, влево больше, меньше. Ну теперь смотрим, возвращаем слой. Темно у нас на месте, ничего с ним не случилось, а с маской с слоем маска мы можем уже работать. Выбираем Hue saturation и нас интересует вот эта полосочка с ползунком, где мы можем выбирать цвета. Так, что-то хуже стало. Делаем вот так, и все. Корректирующий слой применился у нас со слоем с маской. Все, можем двигать, и, как видим, меняется цвет только волос. А теперь смотри. Тут есть несколько важных моментов. Первое, в большинстве случаев ты можешь пикнуть любой слой, который тебя интересует. Да ну, как у нас осталась маска, то выбираем волосы и меняться у нас будет именно тот цвет, тот участок с цветом, который мы выбирали. То есть выберем сейчас тут, будет меняться участок с, участок с такими же цветами, короче говоря я думаю ты видишь как это работает с насыщенностью то же самое но в данном случае так как у нас на маске много разных цветов лучше всего работать будет colorize то есть чтобы на весь слой с маской у нас ложился один и тот же цвет и ложился гармонично как ты видишь и тут самый главный вопрос а какой же все-таки цвет выбрать я, насколько помню, у Тёма были разные цвета, я так немного пока пошился в интернете, и сейчас ты можешь увидеть всех его двойников. У него были и, ну скажем так, красно-бордовые волосы, когда он Юри Дутью давал интервью, у него были и цианово-голубые-синие, я не знаю, как правильно этот оттенок назвать, но, насколько я помню... В честь трендового цвета 2020 года. Можешь загуглить, и почти все новостные выпуски у него сделаны как раз с этим цветом волос. Его классический цвет волос, натуральный, насколько я знаю. Я думаю, блин, а что ж ну, с какой проблемой он мог прийти, что ему нужно сделать? Ну и так, немного раскинув мозгами, насколько я помню, одно из самых главных событий 2020 года, это выход Cyberpunk 2077, но логотип... Если я не ошибаюсь, у игры золотым написано, ну, желтым цветом. При этом всем очень много ядовито-розовых оттенков, и можно посмотреть большое количество фотосессий, и всего в этом духе как раз используется вот этот неоново-розовый ядовитый какой-то цвет. Поэтому я подумал, блин, может это как раз то, чего теме не хватает, то, что он искал. А решение же было на поверхности. Вот... Все, проблема решена. Ну, я надеюсь, меня отпустит и Тёма больше не будет приходить по ночам и бормотать, что нужно что-то сделать с волосами. Ну, а ты далеко не отходи, сейчас тебе покажу еще пару приемов, которые облегчат тебе жизнь при работе с цветами. Ну, самое банальное, это будем превращать себя в бога и будем превращать воду в вино. Не знаю, насколько с этим стаканом получится, первое, что сегодня нашел. Итак, смотри, дублируем слой. Волшебная кнопочка, я ее обожаю. То, что Adobe сделали в последних версиях Adobe, я не помню, с 18 или с 19 появилась кнопка вот это Select. Так, тут немножко уберем. Тут уберем анис я оставлю, сейчас тебе покажу, почему. Вот, накладываем маску, все отлично, все у нас легло. Идем в корректирующие слои. Также ставим отбравочную маску. Также ставим обтравочную маску, выбираем цвет, который нам нужен, так вот так будет более понятно. Ну, вино, наверное, более такое, делаем по понасыщенней. Блин, кровь какая-то получается. Ну, я думаю, на вино похоже, прокатит. Разницы особо нет, ну окей. Низ мы правим. Ну тут получается по большому счету логика такая, что вряд ли отражение на голубом столе было бы голубого стакана. А, и главное, вот как раз хорошо, что нарвался на это. При работе с любым слоем, что бы ты ни делал, обрамляя его в маску. Потому что если тебе нужно будет что-либо вернуть, то что ты случайно стер. Ты сможешь это всегда сделать. То же самое, если тебе не понравятся все твои манипуляции, которые были, ты нажимаешь и все возвращается. но ну, в данном случае у нас это делает только хуже, и весь слой цветокоррекции у нас накладывается как раз полностью на слой. Так, какие нам нужно убрать верх стакана? Тоже это делаем максимально быстро, но чтобы хоть как-то был понятный результат. Так, это сюда а тут мы сделаем так более или менее аккуратно но в режиме photoshop форсаж все окей вроде бы более или менее похоже если хотим как-то еще придать оттенок делается все тоже максимально просто берем кисточку выбираем цвет который мы хотим так не на маске вот мы видим цвет выбран создаем новый слой переносим его повыше и тут уже можем рисовать вот теперь прям вино вино почти в основном ставится практически везде наложение color, то есть мы накладываем цвет, но при наложении друг на друга каких-либо корректирующих слоев, ты можешь выбирать другие эффекты, ну, то есть даже вот так смотрится как-то поинтереснее, сейчас посмотрим, чтобы добавить немного антуража, идем сюда корректирующий слой, выбираем нафиг насыщенность, ну и грубо говоря произведение искусства можно за 300 тысяч продать. Один плюс один, если смотрел, там подобное продавали. Только у нас это в стакане. Дальше. Момент, который пригодится тебе, если твоя жена будет одевать подружек невесты и думать, какие же платья надо заказать, чтобы оно подходило к глазам одной, к зубам второй, к ногтям третьей, еще к чему-то. Берем несколько фотографий, где там одна подружка в одном платье, другая в другом. Загоняем их. Под один макет. Ну, сделать это максимально просто. Дублируем. Кладем маску. Сейчас тебе сразу покажу, как можно все сделать быстренько. Не сюда. Так, циан. Ну вот, например, мы загнали это к белому. Тут убираем. Выбираем объект. Масочка ну грубо говоря наложили на объект вот так сейчас сделаем это все более правильно но уже не через выбор объекта а через выбор цвета и так будет намного правильнее смотри когда мы будем тащить сюда мы зацепим весь фон и выделение скажем так считай было бессмысленным если сюда то зацепим именно те оттенки которые выбрала пипетка а вот так нехитрым движением руки наш слой превращается именно в цвет который нам нужен так, delete layer mask, создать новую, все отлично, платье выделили, теперь немного добавим его заливки, потому что прозрачность через маску не всегда накладывается сразу, так, тут добавили, кисточку меньше. и запомни простое платье, pla... и запомни простое правило. В детстве дома у тебя была раскраска, любил ты раскрашивать или нет, это я уже не знаю. Но начинаем мы всегда с краев и аккуратненько, маленькой, тоненькой кисточкой проходим по краям, а потом уже можем фигачить хоть весь размер в самом центре изображения. Все, в принципе, эффект получен, все отлично, платьишко у нас есть. Можем, конечно, сделать вот так не сюда. Hue situation накладываем обтравочную маску и выбираем какой у нас будет платье сумочка можно сделать два слоя и одно накладывать сюда 2 сюда тут уже на свое усмотрение ну по крайней мере если тебе нужно что-то заказать у швеи, вот так можно все сделать быстро вот такую ткань хочу вот сюда карманы вот такого цвета и все отлично можно сделать это по-другому так какой бы цвет нам выбрать да, этот горчично желтенький. Берем, выбираем масочку, создаем слой, кисточку. Я думаю, ты помнишь, как это делать? Вот так, об, пожестче и погнали. Все платье, прям как нам надо было. Теперь color, но тут он работает как-то не так, хотелось бы. Теперь смотри прикол. Если мы продублируем этот же слой, тот же самый цвет но будем играть с режимами наложения. При компоновке друг на друга наложение опять же тавтология, но суть, я думаю, понятна. Они могут давать различные эффекты. Какой-то будет выделять более сильно текстуру, тени, складки, какие-то наоборот будет давать дефекты. Где, думаю, тут заметно. Там то же самое оверлей дает нужно нам результат и мы видим в принципе тени складки и все лежит как надо при работе с слоями чтобы тоже посмотреть и немного поэкспериментировать глазки сюда а, запомни нажимаем циферку 1, у нас сразу opacity падает ну, прозрачность на 10 процентов а, если работаем шифтом тоже shift 1 то заливка фил падает на 10 процентов если нажимаем 0 shift 0 возвращается до сотки тоже работать так быстро и удобно с любым слоем все работает на ура а, кстати есть что извиняюсь что девочка у нас афроамериканка тут как бы ничего такого я думаю marvel netflix ведьмаки все все смотрят мы все толерантный народ все нормально все хорошо все красиво так и дальше сразу говорю на машину ничего не гнать, это моя любимая брал ее специально чтобы показать вот такой момент Смотри, вот, к примеру, мы взяли, сделали, лишний дубль мы не сделали, сделали также, дубль слоя, нажали V, выделили объект, Photoshop у нас умничка, взял, выделил всю машину, ну, тут чуть-чуть поправить надо. Так, оп-оп, тут зеркало захватили, тут фару чуть-чуть добавили, ну, вроде так, основные моменты все есть. Наложили маску сюда же заходим выбираем цвета обтравливаем и все вроде бы все отлично но я думаю ты видишь это вот прям вот тут начинается вот такая хренотень что же делать через насыщенность через вот эти все пироги вряд ли что-то получится если колорайс ну результат печальный если выберем пипетку тоже не спасает. Поэтому что делать? Новый слой, наложение, а лучше еще выделяем по масочке, берем пипетку и обычной кисточкой. Так, это дохренище. И обычной кисточкой начинаем рисовать вот мы ну вроде бы замаливали немного и результат должен быть видным выделяем color и все отлично сейчас единственное, сделаем кисточку помягче и все хорошо вот мы закрашиваем и таким образом можно покрасить машинку вот именно так как нам надо все вот эти огрехи, то, что корректирующий слой не смог поправить, мы можем поправить вручную. Единственное, что красить, нужно прям аккуратненько, потому что если ты залезешь сюда, ты все закрасишь. И второй момент, ты его уже успел заметить. ложится эта срань тоже неравномерно. Во-первых, по-другому, и оттенки съедаются. А во-вторых, нам придется затирать потом, либо красить очень аккуратно. Ну то же самое зеркало, так поменьше. Ну, вот вроде бы все хорошо, но идем сюда и цвет начинает ложиться уже по-другому. Тут варианта два, конечно: либо закрашивать деталь полностью в него и потом там чуть-чуть до -чуть затереть. Главное это делать с умом и прямыми руками, а не как я сейчас рукожопами и работа через маску. Потом просто тут берем сейчас быстренько покажу убираем все что нам не нужно и можем любоваться машинкой в первозданном ее виде но уже покрашены так как нам хочется ну, также со стекол все убрали я думаю суть понятна и тоже крутая штука специально приберег все мы ездим в отпуск все мы любим море я думаю но Черноморское побережье и Азовское море особо нас не радует. Грубо говоря, ты едешь отдыхать, чтобы прям с кайфом, девочки, пляж, морек, все по телевизору показывают, а приезжаешь, а тут болото. Примерно это все выглядит. Так, замочек сняли, дубль. Сразу маску. Так, Примерно это все выглядит у нас вот так. Если ты был в Анапе, Джимиты или Ейски. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Но если мы эти же фотографии берем и чуть-чуть подкрашиваем, даже Доминиканское море стало посимпатичнее. но ну, если, точнее, это саона остров. И вода там, ну, на глаз очень крутая, но на фотографии даже вот это уже, насколько я помню, обработанная выглядит, ну, не совсем. А результата подобного можно добиться, даже если это там фотки с Новороса, с Анапы, Проверено. У меня ВКонтакте, если в аккаунте добавься в друзья, там есть фотографии с Новороса. Водичка примерно такая же. И друзьям можешь рассказывать, что ты отдыхал где-то за границей. То же самое. Если ты смотришь, что уж как-то оно неестественно. Сорян. На слой маску. Возвращаем небо в обратное состояние небо точно так же можем перекрасить можем нарисовать звезды космонавтов все что нам в душе пожелает тут же выбираем объект ну и тут уже по желанию. Можешь себе загар нарисовать можешь просто навернуть нормальный цвет кожи что фотошоп умничка и практически всегда выделяет все хорошо а насчет темы кстати у него очень крутой канал на ютубе если ты еще не смотрел ссылочка в описании есть последние три выпуска можешь глянуть если зайдет то это твое новости я не смотрю по телеку я не смотрю практически ни от кого а вот раз в недельку посмотреть э, тему лебедева это прям святое так что смотри чекай вниз с темными волосами мы разобрались, я думаю, теперь меня отпустит и не будет он по ночам приходить с расспросами. С цветами ты научился работать, теперь ты и дизайнер, и колорист, и маляр, и уровень бог ты можешь превращать в воду в вино. Так что пробуй, учись, кайфуй, а мы поднимаемся наверх. Ну вот так я избавился от проклятия темы, и теперь я надеюсь ночью он ко мне не придет. А ты теперь владеешь профессионально навыками колориста, маляра, дизайнера и даже немного бога. Я думаю, воду в вино ты сможешь покрасить. А теперь самое главное, чтобы твоих друзей проклятие это не коснулось и Тёма к ним ночью не приходил. Распространи это видео и вдруг мало ли что они будут знать, как покрасить ему волосы, чтобы он остался доволен. А на этом все. Счастливо. Пока.